Всем привет! Вы смотрите телеканал Трейлер СТВ, и для вас свежая информация о фильме «Звездные войны». В Великобритании недавно возбуждено уголовное дело по факту серьезных нарушений правил безопасности труда на съемках «Звездные войны» эпизод 7. Как выяснилось, Харрисон Форд получил травму ноги в июле 2014 из-за чего были приостановлены съемки всего фильма. Сам актер заявил, что он не подавал никаких жалоб на компанию. Компания же Дисней заявила, что готова предоставить всю информацию о безопасности на съемках. Подписывайтесь на канал. Свежие новости всегда для вас. До свидания.